следующий день самые дорогие крема французские только лишь по одной причине, что они научились ионизировать э, вот эти все крема. Что значит ионизировать? Для того, чтобы клетка получила необходимые витамины, микроэлементы, в общем питательные вещества, она должна получить это в ионизированном, мельчайшем виде. Значит, французы научились это делать на своих дорогостоящем оборудовании, туда вводят Конечно же, химические консерванты для того, чтобы это сохранить. И это дорого стоит, но оно работает, потому что оно проникает в глубокие слоя, там, приблизительно там, на несколько миллиметров. Мы пошли другим путем. Нам же надо добавить, ввести эти все вещества в венизированном виде. Значит, мы просто, Игорь Иванович создал крема, которые вот сейчас Таня принесет, будут где-то в таких вот баночках. Человек, когда наносит крем на лицо, одевает, специально надо намочить растворчик на себя, и сверху мы воздействуем определенными программами. В таком случае мы ионизируем этот натуральный крем, и он проникает во всю толщу кожи. Плюс мы ставим программы кому-то от подтяжка, кому-то от морщин, кому-то от отеков Сюда. и так далее. Сюда. то есть И таким образом человек тут же получает результат. То есть мы сделали более дешевый крем, который ионизируем уже прямо на месте. Это позволило уйти от химических консервантов, то есть человек получает полностью натуральный, вглубь всех тканей. Понятно. Вот этот крем, его сами разрабатываете? Да, это, ну, это просто баночка пока пустая. Сейчас ну да. Таня принесет, я попросил, в каком виде пока получаете. То есть, не каждый крем, это специальный крем должен быть, правильно? Смотрите, мы, любая женщина может использовать любой крем, но где гарантия, что он содержит, не содержит химию? Нет, Надо нет, говорить нет. о том, что мы предлагаем, вот разработанный, да. Как этот вариант достается человеку, вот эта логистика. Вместе ну, с прибором подарок, помню, а потом здесь нет химии, он же да. испортится. Он не испортится, там есть консерванты природные, природный, просто природные консерванты в, ну это не, не дешевое, угу. и все используют химию, потому что там капнула одну капельку угу. химии и все, оно не будет портиться. Угу. Здесь это, ну достаточно такая трудоемкая работа, но мы идем на то, что ну Одна из черт Игоря Ивановича это и самое важное это не навреди. Он все делает. Угу. И приборы, и, и частоты, и те же препараты, и все не навреди. Вот это мы продаем за 808. Ну, по нашей цене. Да? да, плюс видео, плюс здесь будут программы, плюс видео сопровождение по маскам, по программе так, и так дальше. Конечно же, мы это сдел... нам надо будет сделать еще с переводом на турецкий.